Всем привет! О самых главных и интересных событиях студенчества и не только расскажу вам я, Олег Скиданов. Поехали! Как прошла акция «День открытых дверей» в следственном изоляторе номер один? В КФУ стартовала регистрация на курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Москва-Казань станет частью магистрали Москва-Пекин. Державинские чтения вновь возвращаются в Казанский университет. Корреспондент Аделя Шемилова выяснила основные подробности проведения одной из самых масштабных конференций России. 20 сентября Казанский федеральный университет готовится принять 13-ю всероссийскую научно-практическую конференцию Державинские чтения». Данная конференция не первый год является одной из самых крупных конференций в России. Ежегодно здесь принимают участие с докладами научными сообщениями порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского государственного университета юстиции. 12 же по счету Державинские чтения» были впервые проведены в Казани. И теперь одна из крупнейших конференций России готовится к проведению в стенах Казанского федерального вновь. Гостей будет где-то около 30 человек пригласили мы, а круг столов будет где-то 12 кругов столов будет. Из них 11 это в основном священные державники государственного деятельности, то есть юридические аспекты деятельности. И один корпус у нас будет работать на базе нашей институциональной коммуникации по его, так сказать, теотоме деятельности. В основном это на базе нашего университета, плюс в ну, Российской личной инвестиции один корпус будет там проходить. В течение сентября в учебно-методическом центре тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Казанского федерального университета. Проходит электронная регистрация на подготовительные курсы для старшеклассников по подготовке к экзаменам, а также внутренним вступительным испытаниям в КФУ. В течение сентября в Учебно-методическом центре тестирования подготовки ЕГЭ и ГИА Казанского федерального университета проходит электронная регистрация на подготовительные курсы для старшеклассников по подготовке к экзаменам, а также внутренним вступительным испытаниям в КФУ. Вот, ежегодно у нас около 500 человек проходит подготовку научных курсов. Ну и другие формы. В целом у нас около 1000 человек каждый год охвачены на разной форме работы, в том числе дистанционной подготовкой и так далее. Мы ориентируемся на то, чтобы ребята также дистанционно могли с нами заниматься. Это тоже очень эффективная форма работы. Почему? Потому что дистанционно может с нами работать из стран СНГ. Еще в 1964 году на базе Казанского университета были созданы курсы по подготовке к вступительным испытаниям. С введением ЕГЭ изменилась система образования, возникла необходимость реагировать на требования времени. Поэтому в 2006 году был образован учебно-методический центр тестирования и подготовки к единому государственному экзамену. С 2006 года в стали уже принимать результаты ЕГЭ в качестве эксперимента, а с 2009 года уже это по всей стране стали приниматься только результаты ЕГЭ. Поэтому мы вовремя подготовились, перестроились вот, и стали приглашать ребят именно готовиться к ЕГЭ. На базе центра подготовиться к успешной сдаче экзаменов могут учащиеся с 9 по 11 классы школ. Занятия для 11-классников начнутся 1 октября. Для учащихся 9 и 10 классов 16 октября не продлятся по май следующего года. В течение всего времени обучения с учащимися работают преподаватели КФУ, ведущих вузов и школ Казани. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Десятки журналистов 11 сентября оказались в СИЗО. По доброй воле! Казань присоединилась к всероссийской акции «День открытых дверей». Экскурсию по следственному изолятору номер один проводили историки и документалисты. Все подробности узнавала Аурелия Сташкова. 11 сентября в рамках всероссийской акции «День открытых дверей» состоялась уникальная экскурсия в Казанский следственный изолятор номер один, являющийся архитектурным памятником начала XIX века.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 на Советской площади, отмечающему начало Сибирского тракта в городе Казань. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Китайские журналисты посетили Казанский федеральный университет. Поводом для этого стало освещение совместного проекта по постройке высокоскоростной железной дороги. Подробности в следующем сюжете.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 Пока!